Всем привет, ребят! Сегодня настраиваем вот восьмерочку. Мы ее в прошлом году, в сентябре, катали. И до этого мы, по-моему, тоже катали, да, как-то? Или нет? До этого мы Мишину катали. А, Мишину катали, да. Начну ее второй раз настраиваем. Тут, в принципе, переделок особо нету, единственное, там были проблемы с седлами клапанов, сейчас эта проблема решилась, и вот заново катаем. В принципе, тут восьмиклапанник с брагинским ресивером, форсунки 315 и распредвал АКБ-двигатель МС-084. Ну, сейчас мы тормознули, у нас, во-первых, радиатор что-то как-то болтался, мы его сейчас закрепили, все нормально. И крутанули распредвал, потому что, ну, перекрытие не очень нам нравится. Раньше она ехала, как бы, спад был после 7 тысяч оборотов, а сейчас что-то в районе 5-250. Ну, опять же, тут уже валик до этого еще крутили, сейчас попытаемся поймать... Нужные как раз перекрытия И посмотрим, что у нас получится Хорошо, что мы вообще остановились Увидели, что у нас артеатр еще Не закреплен был, блин Точнее, он почему-то с... Здесь вылез и с нижней подушки Вот здесь выскочил Сейчас уже как бы все нормально Все закрепили Ну, поедем сейчас прокатимся Проверим, как оно будет с этими перекрытиями, если что, остановимся, еще покрутим. Я, соответственно, еще поснимаю. Вот, ребят, мы в Ломоносове тормознули. У нас, как оказалось, что датчик фас не работает. Но он еще с прошлого раза, оказывается, был отключен. Не знаю, по какой причине, потому что это год назад приблизительно было. Да, давно. И заехали в Ломоносов, купили новый датчик. Он какой-то вообще дерьмовый оказался. Даже не магнитится на крыло. Ну, на металл. Хотя он должен магнититься. И по итогу прозвонили проводку к датчику фаз. И оказались попутанные два провода на 12 вольт и выход. То есть BC. Сейчас мы их перекинули местами. Пока вот так колхозно. Но пусть работает. Самое главное нам настроить все это дело. И чего еще? Я крутанул немножко фазу вала опять же его немного сдвинули посмотрим как поедет тестер надо убрать перчатки не забывай а, перчатки еще. сейчас поедем дальше кататься посмотрим самое главное что датчик фас у нас заработает и посмотрим как с этими перекрытиями но до этого то что мы крутанули я снимал уже поехало гораздо лучше то есть нету этого спада на 5 500 250 точнее а он уже где-то за 6 стал и то такой плавный не такой резкий как был в принципе там 7 крутится нормально до 8 крутили сейчас посмотрим с более широким перекрытием ну как широкий приоткрыли впуск немного и поглядим как на таких перекрытиях если что еще покрутим так что поснимаем еще вот ребят мы еще раз остановились на кольцевой на площадке стоянки и решили еще покрутить э, распредвал. Чем мы для этого сделали? Мы сняли клапанную крышку, выставили верхнюю мертвую точку, ну, первую свечку выкрутили, чтобы точно попасть, и чтобы нам зубья особенно не отмечать у шкиву. А, по сути, это, если ВМТ, то это начало 20 зуба э, на реперном диске, вот здесь вот. Реперный диск, соответственно, вот этот карий, с которого нету двух зубов. И дальше отсчет идет в эту сторону. И начало, начало 20-го зуба должно стоять напротив датчика положения коленчатого вала. Там у нее такая пиперка магнитная. Вот, Ослабили, соответственно, шкив и крутанули так, чтобы две тарелки... На четвертом э, цилиндре когда у нас как раз э, в этот момент такт э, э, перекрытие у нас идет как бы у нас э, выпуск заканчивается впуск начинается то есть но ну, и выставили так чтобы э, впуск и выпуск вот по тарелкам если не знаю увидите э, чтобы они стояли ровно то есть в развал у нас от э, Одинаково открыт впуск и выпуск также открыт, если по нажатию смотреть. Это как бы одна из самых правильных вариаций, когда восьмиклапанные моторы настраиваете. Пробовали мы выкрутить в более широкий, ничего лучше не стало, еще хуже. До этого у нас стояло как раз приблизительно так, но мы не могли убедиться, что именно так. А еще до этого, когда выезжали, наоборот, все было. То есть, у нас э, э, ну, в обратную сторону получается, то есть, у нас э, впуск открывался позже. То есть, ну, сейчас все сделали. Э, сейчас будем ставить обратно крышку. Да, э, датчик фаз работает, все проверили, как бы проблем никаких не возникает. Ну и дальше поснимаю уже на ходу. Мы еще раз тормознули только напротив, развернулись там стоянка, мы вот там стояли теперь в обратном направлении все-таки мы еще остановились и немножко в распред крутанули вперед то есть, ну приоткрыли впуск, соответственно, призакрыли выпуск, посмотрим, как так будет потому что сейчас как-то не очень оно получается ну, поедем, прокатимся, посмотрим наполнение когда чего будет видно, вот, ребят, мы тут мучаемся перекрытие, крутим, не крутим уже перекрутились а, максимальное цикловое у нас получается, ну, как бы сдвигается реально, как бы, наполнение к высоким оборотам, к низким. Но мы не можем поймать а, того наполнения, которое у нас до этого было в прошлом году, в сентябре, где-то в середине мы настраивали сентября, я помню, 16-го, когда я приехал в Сочи. А, цикловое наполнение у нас было где-то 540 миллиграмм на цикл. Сейчас мы катаемся, мы крутим вал Туда-сюда, блин, у нас больше там 460, ничего не получается В принципе, блин Но мы уже укрутились не раз, то есть мы и, и, ну, Должны были попасть По-любому, и звук какой-то неправильный На впуске идет блин. Короче, мы Как я снимал, мы крышку-то Снимали, но Не проверяли как бы сам распредвал И что у нас тут получилось У нас получилось так, что а на впускном... Ой, на первом цилиндре... Ну на, вот, смотрите. Вот впуск, да? Ну вот, э, крути дальше. Вот впуск, видите? Вершина распреда. Ну, кулака. А выпуск... Э, пу -пу -пу -пу -пу -пу. Давай, давай. А где выпуск? А выпуск... Выпуск есть, вот он. Но вершины нету. Вот тут, вот. Вот его, его спилил максимально. Его просто. вообще практически... Он чуть больше, чем база самого. Вот ширина базовая, блин, кулаков распредвала. То есть у нас получается, что на... В выпуске первого цилиндра кулачок, можно сказать, отсутствует, то есть он не открывается. Поэтому, он... Кстати, и во впуск, судя по всему, ну, не я тебе про это говорил, да. Выхлоп в выпуске еле уходит, весь не успевает, а уходит обратно во впуск. Ну, то травит есть... он сам по себе. Ну, прям. клапан, да, практически не открывается, поэтому. И уходит. травится мотор, поэтому он, нам не понравился звук mm -hmm. на впуске, потому что он какой-то, mm. как, как будто бы на а, Драселях такое ощущение, ну, да, то есть да. какое-то дикое, блин. Слушай, а давай посмотрим другие, может тут тоже какой-то херовное. наверное. Странно, в прошлом году все нормально, и ты же не так давно его собрал мотор. Да, валу пробега там мотор. Валу пробега-то там 2200 с максимум. Пережат он не был, потому что после сборки мотора тут ничего не трогалось. Мы сейчас обнаружили кулак потому что решили посмотреть нет ли шайб пережатых, то есть да, да. когда на горячую посмотреть зажато, что-нибудь или не зажато, ничего не Да, зажато. у нас такое предположение было, что пережатые клапана из-за этого у нас какая-то ерунда, то есть ладно не дожато, мы бы слышали там цокание. Э ну и как бы чуть меньше открывался. А тут прям крутили шайбы, а нифига, мы Вот впуск есть, здесь второй точно есть. Третий есть. И, и впуск выпуска. Четвертый давай. Четвертый тоже есть. А тут, казалось бы, в развале он сейчас кверху должен стоять. Смотри, тут нету нихера. Да, здесь практически. Ну тут он практически как база. То есть вот такая ерунда бывает. А мы мучаемся уже, я не знаю, сколько, 5 часов уже, да? да. Грубо говоря, мы в 12 там начали, прикрутили все это. И пытаемся как-то настроить, но ну, что-то понимаем, что что-то не так идет. Хотя прошивка стоит основа та же, которую мы в прошлом году. То есть мы просто перенастраиваем заново. С, с исправленной как бы головкой. Тогда были проблемы с седлами, они просили И... Вот владелец собрал заново бошку, все было все нормально, но теперь с рассвредовалом какая-то беда. Что происходит вообще, дичь какая-то. Так что вот такие бывают настройки. Машина просит другую голову, походу. Да, ну тут, судя по всему, надо все-таки на шестналь переходить, не, не париться и, я не знаю, ну, в общем, мы сейчас заканчиваем, мы стоим на дамбе, прямо ну, на кольцевой дороге у Финского залива. Сейчас поставим крышку, поедем обратно, потому что тут уже настраивать нечего. В общем, что могу сказать, будем переделывать уже на другой башке, да, я думаю, потом. Может быть, ну, как минимум вал другой, не знаю, я уже подумаю, значит, на тему же снаряда, по большому счету. Да, потому что у меня другие-то машины на шценарях вот ну, тут решил что-то на восьмиклапаннике побаловаться но знаешь там то седло то направляшки то вал съел что-то я наверное надо ну указываться от поп... замечательного восьмиклопа потом снимешь вал фотки сделай просто вот интересно насколько его даже сожрало то есть надо по померить я, я померил все кулаки и этот просто... штангер с микрометром. Если ну, я померил сколько сколько там осталось потому что вот таких прямо явного Карейса какого-то на кулаках, ну то есть ничего нету, блин. такое ощущение, как будто он так и был, блин. прям Но, сошлифован. Слушай, на самом деле, э, видишь, э, я просил у ребят за кб базу поменьше сделать, потому что у меня ну, маленький зазор по регулировке был, mm -hmm. то есть они сделали мне вал с более маленькой базой, вот э, не знаю, то ли они его не закалили, то ли что они с ним не сделали. То есть ну, кулак реально съеден просто напросто Да, его мона сказать он практически как база стал. Может быть чуть-чуть пошире, я говорю, ну какой-то маленький подъемчик есть, но вот крутили и как бы не нащупать даже вершину. Ну в общем сейчас будем клапанную крышку ставить, собирать все и на базу откручивать. Э, в общем. Не забываем ходить под видео, там все ссылочки, драйв, у меня, соответственно, колокольчики ставим, подписываемся, ну и ждем новых видосов. Всем пока и до новых встреч.